это то самое место. Боюсь, что так. Просто отлично. Как здесь можно что-то найти? Тут же только камни и мусор. Интересный вопрос. Нам остается только верить, что все получится. И где же нам взять такую веру? То есть, в вашем случае это, в общем, очевидно. Но, если честно, мне сейчас как-то не верится в успех. То есть, вы просто сдадитесь и подчинитесь судьбе? Вы правы. В конце концов, сидеть сложа руки и наслаждаться катастрофами мы всегда успеем. Давайте взглянем еще раз на письмо сестры Элис. Может быть, там есть какая-то подсказка. Здесь написано, все эти годы ключ был надежно спрятан в руинах Готино. И святой, указавший путь, является мне во сне каждую ночь. Святой? На меня не смотрите. Я знаю не больше вас. Вот как мы поступим. Я еще раз внимательно перечитаю письмо. Может быть, что-то было неверно переведено, или мы что-то не заметили? А вы пока поищите что-нибудь, что может быть связано со святыми. Интересно, чьи шансы ближе к нулю? Нужно лишь немного веры. Не так важно, во что именно верить, но полное отсутствие веры ни в чем не поможет. Знаю, знаю. Надежда умирает последней. Значит, не пора на поиски таинственного святого. Если обнаружите что-нибудь, пожалуйста, сообщите мне. Обязательно, я обещаю. О, чуть не забыл. К письму сестры Элис прилагался странный рисунок. Понятия не имею, что тут изображено, но он может помочь в поисках. Этот рисунок прилагался к письму сестры Элис. Предупреждающий знак – камнипат. Знак надежно закреплен. Вот он. Все еще старается расшифровать письмо сестры Элис. Вы нашли что-нибудь в письме сестры Элис? Пока нет. Как продвигаются поиски святого? Бывало и получше. Может быть, стоит поискать и в окрестностях? Хорошо, уже иду. Похоже, он здесь работает. Привет. Чем занимаетесь? Привет. Хочу то же самое спросить у тебя. Сюда посторонним нельзя, ты в курсе? Правда? Я не видела никаких ограждений. Ну, ограждение вроде как невидимое. Это собственность компании Лазер Констракшнс». Посторонним вход воспрещен. Невидимое ограждение? И его, наверное, охраняют невидимые сторожа. Так точно. Мне, в общем, без разницы, если ты не будешь мешать. Я и не собиралась. Вы здесь святых не видели? Может, что-то связанное со святыми? Только, пожалуйста, без шуточек. Это очень важно. Ладно, не буду шутить, но и святых я не видел. Неужели этот завал – все, что осталось от Готино? Насколько я знаю, да. А чем конкретно вы здесь занимаетесь? Геодезия. Осматриваю землю. Это я поняла. А зачем? Здесь построят парк развлечений, и руины Готино станут частью парка. Встроенная достопримечательность. Точно. А моя задача проложить пути, по которым толпы туристов смогут тут бродить, не создавая неудобств Для кого? Гостей или руин? А для всех В конце концов, если сто человек провалится под землю в историческом городе, плохо будет и людям, и городу Логично Но разве нет риска, что вы сами можете разрушить что-то ценное? Нет, археологи здесь уже закончили Иначе меня бы сюда вообще не пустили, а тебя тем более... Не обращайте на меня внимания. Что здесь нашли археологи? Было что-нибудь интересное? Даже не знаю. Когда я начал работу, они уже уехали. Очень жаль. Значит, тут ничего интересного, только камни. А ты что-то конкретное ищешь? Может, я смогу помочь? Каким образом? Ну, может, археологи что-то не заметили? То есть, вы здесь что-то нашли? Как знать, как знать. Да это же вымогательство. Преступление против науки. Мой бывший вас бы за такое по судам затаскал. Но его же тут нет, верно? И раз уж я закрываю глаза на тот факт, что посторонним сюда вход воспрещен... Я поняла, поняла. Услуга за услугу. Точно. Так что, если вдруг найдете что-то исторически ценное? Я запомню. Значит, вы рассчитываете найти пару великвий? Конечно. Каждый сам за себя, знаешь ли. А на мою зарплату особенно не пошикуешь. И что вы ищете? Что-нибудь ценное. Серебро, керамику, монеты, да что угодно. Но здесь же такие завалы. Как тут можно что-то вытащить? На этот счет не волнуйся. У меня в машине полно оборудования. Я целый дом могу снести, так что завалы не проблема. А, ну ладно. Ну, не буду отвлекать от работы. Отлично. Дорога назад к реке и нашей лодке. Но сейчас моя главная задача – найти тайник, скрывающий главный секрет сестры Элис. Крот слегка переборщил, видимо, вдохновился работой экскаватора. Не что, устроить охоту на кротов? Нет времени? Нужно спасать мир? Должно быть, так Готино выглядел в средние века. Нажму какую-нибудь кнопку. Дорогие посетители, добро пожаловать на раскопки Готино. Мы хотели бы предложить вам краткий обзор таинственной и богатой событиями истории этого средневекового города. Пожалуйста, выберите интересующий вас раздел. В конце 17-го столетия Бенедиктинский орден построил на этом месте монастырь в память об усопшем Аустреберте, архиепископе Руанском. За несколько лет монастырь превратился в процветающий город. Поселение стало особенно значимым из-за расположения на торговом пути между Парижем и Руаном. Ранним утром 5 апреля 1658 года ужасающий пожар охватил маленький городок. Более половины жителей города сгорели заживо в своих кроватях. Практически все здания были сожжены до сла. Не было ни одной попытки восстановить город по причинам, которые остаются тайной по сей день. Немногочисленные выжившие в пожаре горожане в ужасе бежали в соседние поселения. В течение одной ночи Процветающий город превратился в клочок выжженной земли, на которой еще много веков ничего не будет строиться. В начале 2002 года здесь началось строительство парка развлечений. Неожиданно рабочие обнаружили руины забытого города. В последующие годы были обнаружены целые кварталы Готино. Руины и некоторые восстановленные здания будут открыты в качестве части нового парка развлечений. Также планируется строительство небольшого музея. Интересно, что за этой заслонкой? Не могу открыть. Завинчина намертво. Строительная техника. Без ключа тут нечего делать. Тут есть к чему прицепиться. Я могла бы дернуть за крюк, и кран бы упал. Падая, он бы опрокинул информационное табло и обнаружил скрытое месторождение нефти которые я бы мигом присвоила, а потом крот слегка переборщил, крот слегка переборщил. Мне что устроить охоту на кротов? Мне что устроить охоту на кротов? А, блин, такая дырень в стакашке. Блин. Большой лист фольги. Большой лист фольги. Более опрятной и аккуратной закусочной я в жизни не видела. Конечно, это может быть потому, что тут ничего не готовят. Печенье с предсказаниями. Несколько бесформенное. Похоже, оно домашнее. Возьму печенье, может быть, взять другое печенье. Положу старое назад и возьму еще одно. На вид не очень-то счастливое. Фу. И почему это печенье всегда такое гадкое на вкус? Видимо, эта плата за необычайно важное и точное предсказание, спрятанное внутри. Тут написано, «Если в половину восьмого журавль взлетит вверх ногами, удача улыбнется бородатым». Тут написано, «Технический перерыв». Я похожа на человека, который прикарманивает все, что не приколочено гвоздями. Ну ладно, может, похоже. Но это оставлю на месте. Предсказание из китайского печенья. Тут написано. Если в половину восьмого журавль взлетит вверх ногами, удача улыбнется бородатым. Возьму печенье. Еще одно печенье. На вкусный не такое ужасное. А в нем еще одно бессмысленное предсказание. Тут сказано. Когда прозвучит сирена и начнется трудовой день, следуй по пути голодных, несмотря на обманчивые желания. Возьму печенье. Еще одно печенье. На вкус не такое ужасное. А в нем еще одно бессмысленное предсказание. Тут сказано, если ты не примешь предостережение всерьез и не заметишь беды ближнего твоего, кара постигнет и тебя. Возьму печенье. Еще одно печенье. На вкус не такое ужасное. А в нем еще одно бессмысленное предсказание. Тут сказано, «Берегись, ибо длинная рука следует за короткой постоянно, до конца времен». Пусто! А здесь раньше лежало домашнее печенье с предсказаниями. Тут написано «К руинам Готино». Знак можно повернуть. Но в какую сторону? А главное, зачем? Крепкий бетонный столб. Столб есть наша высота. Незыблемый, и всем ветрам открытый. Логотип «Лазарь Констракшнс» – пластиковый валун. Умно. Он крепко привинчен. А здесь строительная площадка компании «Лазарь Констракшнс». Крупнее написать не смогли? Строители месяцами живут в таких фургонах. Это основная причина, по которой я решила не работать в этой области. Фургон закрыт, и тут подвешены тяжелые замки. Похоже, кто-то очень старался его обезопасить. Кто на свете всех милее? На столе разбросан разный хлам. Старый электрический кабель, карманный ножик, и спиртовой уровень. Фургон закрыт. Спиртовой уровень со встроенным лазерным указателем. Понятия не имею, для чего он. У этого устройства тысячи применений. Это любимый инструмент любого туриста. Прибыл из страны сыра и банковских счетов. Кабель-удлинитель, маленький матерчатый мешочек. Парковка разрешена только сотрудникам Лазарь Констракшнс. Знак надежно закреплен. Вчера этой машины здесь не было. Я не могу ее починить и доломать тоже не возьмусь. Пускай себе стоит. О-ля-ля! Было бы здорово прыгнуть в машину и просто уехать отсюда. Жаль, что так просто мои проблемы не решить. Ух ты, статуя. Интересно, кто это изображен? Ах, это вы? Да. Что это за статуя? Понятия не имею. Я надеялась, что вы знаете. Здесь табличка с надписью. И? Надпись сильно истерлась. Кажется, это статуя святого… В общем, какого-то святого. Имя невозможно прочесть. Святого? Да. Нашего святого? Того, о котором говорилось в письме Элис? Может быть. Не думала, что его будет так легко найти. И что теперь? Попытаюсь разобрать надпись. А я пока пойду искать новые подсказки. Точно. Этого я и боялась. Вы что-нибудь разобрали в письме сестры Элис? Пока нет, к сожалению. Пришлось заново все перевести, но ничего нового не обнаружилось. Можно я взгляну на новый перевод? Конечно. По крайней мере, нам есть чем заняться. Я займусь надписью, а вы отправляетесь на поиски. Кто знает, возможно, в надписи и нет нужной нам подсказки. И где же она может быть в таком случае? Понятия не имею. Хорошо, пойду искать. Скорее всего, именно об этой статуе упоминала сестра Элис. Значит, статуя должна указать путь к тайнику. Осталось понять, что все это значит. Точно, понять. Ничего, терпение и труд все перетрут. Лес рубит, щепки летят. Пора на охоту за следующей подсказкой. Ашфорд, Великобритания. Теперь, когда моя серая жизнь движется к такому же тусклому концу, я готова написать о том, что видела. Я никогда не забуду это. Крики женщин, пылающие дома, плач детей, Зандона. Возможно, он верующий человек. Но сейчас не время думать об этом. Я потерпела крах. Возможно, я обязана была предотвратить это. Но моя вера была слишком слаба. Но мой страх был слишком силен. И я не вернулась туда. Поэтому мне остается лишь надеяться, надеяться, что они смело ступят на единственный верный путь. Да пребудет с вами Господь, сестра, Элис. Вот он. Все еще пытается разобрать надпись на табличке. Надеюсь, это не слишком затянется. Что-нибудь выяснили? Работаю над этим. Сколько времени нужно, чтобы прочитать малюсенькую табличку? Если постоянно отвлекаться, целая вечность. Хорошо. Не буду мешать. Спасибо. Буквы сильно истерлись. Может, это латынь? А может, трабарщина? А какая разница? Голова статуи святого. Не похоже, чтобы статую или какую-то ее часть можно было повернуть или сдвинуть. Что это у него в руках? Без понятия, что тут изображено. Не вижу ничего особенного в этих ногах. Не вижу ничего. Рука указывает в сторону руин Готино, на что конкретно сложно сказать. Не похоже, чтобы статую или какую-то ее часть можно было повернуть или сдвинуть. Хорошая мысль. Если мне повезет, и я смогу закрепить лазер на руке статуи, то мы точно узнаем, куда она указывает. Спиртовой уровень со встроенным лазерным указателем. Теперь лазер спиртового уровня указывает туда же, куда и рука статуи. Столб загораживает лазер. Знак можно повернуть. Повернем еще немного влево. Повернем еще немного влево. Повернем еще немного влево. Поверну знак вправо. Повернем еще немного влево. Теперь знак повернут в направлении, указанном рукой статуи. Тут написано. Так, теперь луч лазера точно указывает в том же направлении, что и рука статуи. Посмотрим, куда он нас приведет. О нет, луч указывает прямо на фургончик с закусками. Полагаю, он не стоял там много веков назад. Значит, нужно придумать, как его убрать. Спит на ходу. Удивительно. Здравствуйте. Чудесный день сегодня. Что? А? А -а -а. Здравствуйте. Вы вчера, кажется, засиделись? Простите. Видимо, я уснул. Похоже на то. Да. Вы работаете в строительной компании? Я? Нет, а что? Я уж было надеялся, что присол конец моим ученем. Так тем могу помочь? Не хотела бы критиковать вашу бизнес-схему, но это выгодно держать здесь закусочную? Нет. Наверное, это глупый вопрос, но все же. Почему вы здесь в таком случае? Пару месяцев назад здесь решили построить парк развлечений. Я задействовала свои связи и договорился об эксклюзивном контракте. Я должен продавать обеды рабочим на стройке и без малейшей конкуренции казалось, что это лучшая сделка в моей жизни. Так в чем подвох? А вы видите здесь рабочие массы. Ну, массы это, пожалуй, чуть преувеличено. Да, чуть-чуть. Что произошло? Здесь нашли какие-то редкие растения, и строительство пришлось остановить. А теперь они думают, как быть дальше. Но на это нужно время, много времени. Тогда почему вы все еще здесь? Потому что по контракту. Я обязан обслуживать каждого рабочего на стройке. Как минимум, предложить выбор. Поэтому я тут стою, пока подстенный землемер здесь. Иначе меня острофуют за нарушение контракта. Вы обязаны здесь стоять из-за одного единственного рабочего? <с> Безумие какое-то. Это называется договорное право. То есть я правильно понимаю? Вам приходится стоять здесь весь день и все из-за одного рабочего? Да. Я каждый день здесь с самого утра и до самого позднего вечера. Пока мой надменный мистер землемерный залезет в свой фургон и не отправится домой. Я вам сочувствую. Спасибо. Что сегодня в меню? Ничего. Ничего? Но это же закусочное. Или нет? Может, это такое прикрытие, а за ним какое-нибудь тайное общество? Остроумно. Здесь всего-то один рабочий, и тот приносит еду из дома. Так зачем разыгать гриль? Никто ничего не купит. Ладно, вы меня убедили. Да я и не очень-то люблю китайскую кухню. Здесь такого нет. То есть сейчас вообще ничего нет. Но если бы было, то не китайская еда, здесь были бы просто обычные закуски. А мы точно говорим о том, что бы здесь было, если бы здесь было хоть что-нибудь. По-моему, так. Ладно, сменим тему. В таком случае не буду мешать отдыху. Можно я вас еще разок отвлеку? Думаю у тебя это получится. Ага. Значит, конечно. И что? Но здесь. Же... На этот. А это ваш внедорожник вон там припаркован Да а что ничего просто интересуюсь а, -а, -а. Ну не буду отвлекать от работы отлично. По-моему, на французских стройках слишком много знаков. Предупреждающий знак – камнепад. По-моему, на французских стройках слишком много знаков. Предупреждающий знак – Камнепад. Парковка разрешена только сотрудникам Лазарь Constructions. Этот карманный ножик очень особенный. Надеюсь, я его не потеряю. Булыжник, может, и искусственный, но выглядит совсем как настоящий. Можно я вас еще разок отвлеку. Дум... Не хотелось бы вас волновать, но, похоже, у меня нет выбора. Что, что случилось? Вам стоит взглянуть на свою машину. Видите, здесь знак, предупреждающий об оползне, а здоровенный булыжник упал прямо на соседнюю машину. Да, ты права. В другой день я бы волновался за машину. Но! Но по гороскопу у меня сегодня счастливый день, так что я совершенно не беспокоюсь. То есть вы проигнорируете любую опасность только из-за какого-то гороскопа? В жизни всегда так. Если сильно верить, все обязательно сбудется. Ой, а вы случайно не из той секты Пурита Скордис, а? Чего? А, неважно. Если считаете, что можно игнорировать явные предвестники серьезной опасности из-за гороскопа, да, именно так я и считаю. И пока в гороскопе все хорошо, я не передумаю. Предсказание Если ты не примешь пред... Что? А, я что, снова заснул? Похоже на то. Прошу прощения. Чем могу помочь? То есть я правильно понимаю? Да. Я каждый... Я вам, садь... Со... Спа... В таком случае... <звы> Простите. Что? Что? Простите, что беспокою вас, но можно ли положить вот это замечательное предсказание в печенье? Конечно. Нужно просто испеть печенье. А вы можете мне с этим помочь? Ну, в принципе, мне тут нечем особо заняться. Большое спасибо Свежие печенье с предсказанием, если ты не примешь Вот, принесла вам свежее печенье с предсказанием О, как мило с твоей стороны Хм, как-то тревожно Все в порядке? Не уверен По гороскопу у меня сегодня чудесный, беззаботный день но, наверное, стоит прислушаться к предсказанию из печенья, иначе может случиться беда. Кажется, печенье лишило его спокойствия. Можно я вас еще раз... Дум. Кажется, мое печенье с предсказанием вас обеспокоило. Есть немного... Я был уверен, что сегодня со мной ничего не может произойти. И что изменилось? Даже не знаю. В любом случае, мне надо вести себя очень осторожно. Если я не приму предупреждение всерьез и не замечу беды ближнего, меня постигнет кара. Главное, не пропустить знаки, которые может подать судьба. Не хочу надоедать, но на вашем месте... Я бы волновалась за машину. Серьезно? Конечно. Знак Камнепад. Пострадавшая машина рядом с вашей. Не говоря уже о предсказании из Если ты не примешь предостережение всерьез и не заметишь беды ближнего твоего, кара постигнет и тебя. Вот именно. Предостережение дорожный знак. А ближний в беде наверняка соседняя машина. Как думаете? Наверное, ты права. Да, похоже, ты прав. Лучше переставить машину. Хорошая мысль. Подальше от греха. Что скажете? Теперь все в порядке? Да, надеюсь. Большое спасибо. Ты меня просто спасла. Не за что. Вообще-то я знаменита именно своим альтруизмом. Что? А, я что, снова заснул? Похоже на то. Прошу прощения. Разве вы не говорили, что будете ждать, пока землемир не уйдет домой? Да, но это может затянуться. Не знаю. Видите его машину? А, так он уже закончил работу? Странно, еще рано. А вам какая разница? Да, действительно. Почему мне хоть раз в жизни не могло просто повезти? Просу просения, мне пора. <звы> Удивительно, как только заканчивается рабочий день, самый медлительный человек набирает скорость света. Хотя мне все равно. Главное, что фургон больше не загораживает путь и луч лазера. Минутку, луч лазера. Куда он пропал? Спиртовой уровень со встроенным лазерным указателем. К сожалению, не работает. Почему? Хороший вопрос. Теперь посмотрим, что спрятано за заслонкой. Батарейки. Находка не ошеломляющая, но полезная. Сменные батарейки. Не совсем безвредные для окружающей среды. Хорошая мысль. Может быть, батарейки сели? У меня уже бывали такие проблемы с фотоаппаратом. Спиртовой уровень со встроенным лазерным указателем. Так, теперь луч лазера точно указывает в том же направлении, что и рука статуи. Только преодолеть очередное препятствие, и сразу сталкиваешься со следующей проблемой. Не думаю, что в этой ситуации насилие может хоть как-то помочь. Лазер уже указывает нужное направление. Зачем это менять? Я упаковала зеркало, как посылку. всегда мечтала этим заняться. Есть идея. Посмотрим, сработает ли. Маловато веса. Никак не повлияет на положение зеркала. Я позаимствовала немного земли и положила ее в мешок. Надеюсь, мистер Крот не будет возражать. Мешочек, наполненный какой-то грязью. луч упирается в землю. Но, по-моему, тут нет ничего интересного. Наверняка с помощью фольги можно перенаправить луч. Но в таком случае мне придется тут стоять весь день. Подходящее задание для практикантов, но не для героев, спасающих мир. Лазер указывает в сторону руин. Что ж, Пора в путь. А луч лазера указывает прямо в кучу мусора. И что теперь? Опять батарейки сели? Неважно. Теперь я знаю, где искать. Камни наверняка из руи наверху и скатились с горы какое-то время назад. Некоторые камни такие большие, что их можно сдвинуть только специальным оборудованием. Можно я вас еще разок отвлеку? Думаю. Значит... Конечно. И... Что-нибудь ценное. Но здесь же такие завалы. На этот... А! Ну... Отлично. И зачем же портить кучу старинных обломков грошовым современным стаканчиком? Ох уж эти обыватели. Художественно оборачиваем фольгой бумажный стаканчик и получаем бумажный стаканчик в фольге. Удивительно. Бумажный стакан, обернутый фольгой. Выглядит здорово, если не приглядываться. Вот он лежит, погребенный под завалом. Некоторые камни... Если присмотреться, можно увидеть, как в самом низу поблескивает стаканчик, обернутый фольгой. Можно я вас еще разок отвлеку? Думаю, у тебя это получится. Ага. Вас бы заинтересовало что-то вроде серебряного кубка? Да, конечно. Ты что? Что-то нашла? Я пока не уверена. Смотрите, вон там, в куче обломков. Где? Где? Показывай. Да, точно, там что-то блестит. Дай-ка сбегаю за оборудованием и подниму завал. Сейчас вернусь. Ну вот, готово. Сам-то я не особо разбираюсь в таких вещах. Надо будет отнести кубок с куб... В смысле, историку, знакомому историку. А как же я? В каком смысле? Что я с этого получу. А, ну да. Как только продам, отдам тебе, э, скажем, 20%. 50. 30. 40. 35. Ладно. Договорились. Подожди здесь, я сейчас вернусь. Да, раньше у расхитителей могил был хоть какой-то кругозор. Хотя в наши дни столько некомпетентных людей в любой профессии, чего ждать от мародёров? По крайней мере, теперь у меня свободный доступ к стене, на которую указывал лазер. Тяжелое металлическое кольцо. Скорее всего, к нему раньше привязывали животных. Попробую за него потянуть или нажать. А может быть, надо его повернуть? Луч лазера указывал прямо в эту комнату. Есть надежда, что сестра Эли спрятала ключ где-то здесь. Пора начинать поиски. Интересно, сколько лет этой бочке? Но еще больше интерес вызывает доска, прикрепленная сверху. Бочка слишком тяжелая. В деревянную панель врезаны кнопки, а слева какое-то углубление. Может быть, это какой-то механизм, открывающий тайник, упомянутой сестрой Элис? Почему кнопки заблокированы? Не могу нажать ни одну. Может быть, нужна еще какая-то деталь? Небольшая выемка в деревянной панели. Ничего не происходит? Одна из многочисленных кнопок с буквами. Похоже, кнопка заблокирована. Одна из многочисленных кнопок с буквами. Похоже, кнопка заблокирована. Каменные диски и набор кнопок. Очевидно, это какой-то механизм. Интересно, почему диски раскрашены в разные цвета? Нужно определенным образом расположить отверстия? Или они должны совпадать? И что с этими цифрами? Они имеют значение? Если да, то какое? У каждого диска свой цвет. Правда, цифры везде одинаковые, и отверстия расположены между одними и теми же цифрами на всех дисках. Я не могу повернуть диски голыми руками. У каждого диска, похоже, это какая-то кнопка. Диски вернулись в первоначальное положение. Ничего не произошло. Получилось. Как только все отверстия совпали, открылась небольшая ниша. Золотой перстень печатка. Золотой. В деревянную панель врезаны кнопки, а слева какое-то углубление. Почему кнопки заблокированы? Кольцо подошло идеально, и кнопки выдвинулись наружу. Остается только один вопрос. Что делать с кнопками? Очевидно, ваши мысли заняты более фривольными вещами. Мы здесь не для выпивки. Пока вы увлекались местной коллекцией вин, мне удалось расшифровать табличку. И? Нашли подсказки? Да, но они не очень помогли. Я слушаю. На самом деле здесь лишь сказано, что это статуя святого Остребера Руанского. Архиепископа, в честь которого был основан город Готино? Точно. А вы откуда знаете? Простая эрудиция. Я впечатлен. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет, нам это не очень поможет, верно? Как знать. На всякий случай запомним. На табличке правда нет ничего, кроме имени? Нет, там лишь сказано, что это статуя святого Остребера Руанского. А Остреберт не слишком много информации верно кто знает возможно эта информация нам каким-то образом поможет только не спрашивайте каким именно образом я постараюсь похоже, что механизм вернулся в исходное состояние. Положу набросок рядом. Этот рисунок прилагался к письму сестры Элис. Письмо и несколько дырявых кусков кожи? Это все? Взглянем на письмо повнимательнее, прежде чем выражать разочарование. Здесь должно быть что-то очень важное. Адресовано кардиналу Кубертену в Париж. Автор письма – некий Бернард. Просто прочтите вслух, хорошо? Его Высокопреосвященству, кардиналу Кубертену. Я был весьма обрадован, узнав, что вы благополучно получили мое послание. Вы поймете мою осторожность, расшифровав письмо полностью. Ибо, попав в руки врагов, это письмо может с легкостью пошатнуть веру тех, в чьих сердцах есть хотя бы тень сомнений. Прочитав несколько строк, вы поймете, как стремительно оно подорвет устои нашего общества и ввергнет нас в невиданный ранее хаос». Поэтому в качестве меры предосторожности я отправлю это письмо и трафареты не с нашим обычным курьером, а с сестрой Элис. Я заклинаю вас сохранить это письмо и трафареты в тайном архиве вашего поместья. Как вам известно, влияние Зондоны колоссально. И для суда Святой Инквизиции нам понадобятся любые доказательства его святотатства. Этот трафарет... Ключ, который поможет вам расшифровать планы Зондоны и тайного общества Пурита Скордис. Божье провидение вложило его в мои руки. Наложите шаблоны на рукопись, которую вам доставил Курьер 10 дней назад, и вы узрите всю силу надвигающейся катастрофы в своем слепом безграничном безумии. Зондона предписал гибель Гатино и предсказал падение города в Гиенне Огненной. Вы должны понимать, что это означает. Целый город. Он хочет стереть Готино с лица земли, ибо верит, что в его власти судить и карать во имя Всевышнего. И это лишь начало, мое предыдущее письмо, раскроет всю силу кошмара, с которым мы имеем дело. Вы узнаете все об ужасающих планах Зандоны и его паствы, Пурита Скордис, лицемерно собраны им во имя Господа для распространения своих отвратительных учений под видом Слов Всевышнего. Надеюсь, что мои знания подтолкнут вас к правильным действиям, и вместе мы предотвратим худшее. Эти строки подвергают мою жизнь серьезной опасности, но я принял единственное верное решение. Да пребудет с сестрой Господь И придаст ей сил, чтобы доставить это послание вовремя В целости и сохранности Да хранит нас Господь И да пребудет Он с нами в эти темные времена Ваш покорный слуга Бернард Минутку, я правильно поняла? Зандона и Пуритас Кордис спалили Гатино дотла? Очень похоже на то Зачем? Какой в этом смысл? Скорее всего, он хотел преподать им урок, а заодно предостеречь тех, кто не верил его словам. А значит, он просто выдумал какие-то пророчества, а потом сам же их воплотил? Думаю, так и было. И Бернард вместе с кардиналом Кубертеном пытались остановить Зандону с его сектой. Видимо, так но поскольку сестра элис так и не добралась до парижа и кардинал не получил доказательств вины зондоны так все понятно но все это произошло 350 лет назад как это связано с нынешними событиями полагаю что пурита скордис тайно существовали все эти годы и по какой-то причине вернулись к своим планам или или или секту создали заново все равно. Как это связано с нашей ситуацией? И с цунами, не говоря уже о конце света, на который намекала сестра Элис. Полагаю, тогда, несколько веков назад, удалось сорвать план Зандоны и предотвратить апокалипсис. Видимо, да. Иначе мы бы сейчас не разговаривали. Вот именно. И современная секта Пурита Скордис хочет это поправить. То есть они хотят продолжить дело Зандоны и попытаться... Довести его до конца, верно? О, и как все закончится? Думаю, ответ на этот вопрос следует искать в Париже. Кубертен? Да. И вы правда считаете, что планы Зандона, те, которые брат Бернард отослал в Париж, могли сохраниться? В секретных архивах, о которых упоминал Бернард? Почему нет? Значит, используя найденные трафареты, мы сможем вычислить следующие шаги Пурита Скордис? И даже предотвратить их. Отлично. Так чего мы ждем? В Париж? Конечно. Есть только один вопрос. Где именно искать эти документы? Париж большой город. Но Бернард писал, что тайник находится в поместье кардинала. Интересно, сумеем ли мы его найти? Верно. Пора в путь. <звы> О, я вижу, ты пришел в себя. Где... где я? Не волнуйся, ты в безопасности. В безопасности? И что меня оберегает? Эти решетки? Они уберегут меня от вас? Боюсь, твоим вопросом придется подождать. Сперва я хотел бы кое-что спросить. Мой подчиненный нашел у тебя вот этот снимок. И совершенно случайно он работал барменом на том же корабле, на котором путешествовала эта юная леди. Кто она? Не ваше дело. Выпустите меня. Ну зачем же так? Держи себя в руках. Думаю, ты неверно оценил ситуацию. Видишь ли, мой сотрудник вооружен, а ты нет. И еще. Мой сотрудник... Пристрелит тебя, не дрогнув, если ты продолжишь испытывать наше терпение. Я понятно выражаюсь? Да, безусловно. Прекрасно. Мы не хотим делать тебе больно. Напротив, мы хотим помочь тебе. Но в ответ мы ожидаем и от тебя небольшую помощь. Итак, кто эта женщина на снимке? Моя бывшая девушка. Имя? Нина Коленкова. Почему вы спрашиваете? В чем дело? Так, так. Кто здесь задает вопросы? Похоже, у твоей девушки такие же проблемы, что и у тебя. Она не понимает, кто устанавливает правила игры. Мы хотим знать, где она сейчас и что она собирается делать. Нина? А я откуда знаю? Ты все еще не понял. Хорошо. Спрошу еще раз. Или ты расскажешь нам то, что мы хотим знать, или... Или что? Или мы будем вынуждены продолжить без твоей помощи. Но это доставит много боли тебе и твоей бывшей подружке. Как видишь, выбор за тобой. У меня много неотложных дел, но я скоро вернусь, и будет очень жаль, если к тому времени ты не одумаешься и не согласишься сотрудничать с нами. Тем хуже для тебя и мисс Коленковой.